Друзья, всем привет! Вас приветствует канал Без вложения обмана 2018. Набираем Тушинс в своем браузере, переходим на вот такой сайт Тушинс. Просматривать здесь можно сайты, читать письма, выполнять задания, тесты, участвовать в конкурсах, партнерской программе, привлекать рефералов, заработок на серфинге, на баннерном серфинге, автосерфинге, чтение писем. В общем, здесь столько заработка, ⁇ -мо ⁇ Здесь одного сайта хватит, вам каждый день можно зарабатывать. Также э, я покажу, как можно заработать на автосерфинге, то есть запустить программу и идти заниматься своими делами. Для этого нам надо зарегистрироваться, нажимаем на регистрацию, вот она, ну это вход в аккаунт, нажимаем регистрацию. Что для этого надо? Написать свой логин и нас, написать свой email, то есть свою почту. Я зарегистрировался без реферала, мне придется еще реферала выбрать. И вот я написал свой логин, свою почту. Я выбираю реферала. Даю согласие на обработку своих данных персональных. Ставим галочку. Ставим галочку, что я не робот. Вот Продолжить нажимаем. Здесь мне пишут «Отправить код для подтверждения на e-mail». Отправляем код. Захожу на свою почту. Копирую. Так, захожу на почту. Копирую этот, что пришел код. И вставляю вот в это окошечко. ставите Нажимаем проверить. Вот так. Нажимаем, что я не робот. Вот так вот. И... Вот, нажимаю кнопочку «Зарегистрироваться». Пишем э, «7», «Войти в аккаунт». И вот я захожу в свой аккаунт, ничего здесь сложного нету, и начинаем зарабатывать. Зарабатывать я вам покажу, как зарабатывать на автосельфинге сайтов. Это моя реферальная ссылочка, «Ребэк», ну это данные мой кабинет и так показываю серфинг сайта вот автосерфинг здесь есть чтение писем прохождение тестов оплачиваем задания нажимаем автосерфинг и вот как вы видите включается доступность сайта для просмотра 99 и нажимаем начать просмотр все как вы видите идет время вот уже два задания у меня выполнено все, я пошел отдыхать, когда все сайты на автосерфинге пройдет, она сама остановится, я только приду и посмотрю, сколько этот сайт заработал. Все, удачи вам, переходите по ссылочке в описании и зарабатывайте прямо сейчас. Удачи вам, следующее видео выйдет сегодня.